А есть энергия будущего. Вот энергия будущего, ее она вообще называют божественной энергией. Это энергия, которая может перекрыть прошлое, если у вас был там какой-то негативный опыт. И даже настоящая, если вы не видите пока ничего в своем пространстве, ни денег, ни успеха, ни развития, там только один, может быть, негатив в разборке. Так вот, энергия будущего может перекрыть вот эти две энергии с лихвой. То есть дать вам столько энергии, что и настоящее наладите вы быстро очень. То есть что значит быстро, это 3-6 месяцев, на мой взгляд это быстро. Чтобы полностью выйти из одного пространства и перейти так скажем в другое, вот, ну, изменить свою жизнь кардинально, изменить друзей, изменить привычки, изменить отношения, может быть изменить страну проживания э, и так далее. Это в районе полутора лет. Почему я вам говорю такие цифры, потому что я замечал на своем опыте, как у меня это работает, я смотрю, как работает это у людей, у участников моих коучинговых программ. И я сразу говорю ребят, не ждите быстрых результатов. Ребенок, один ребеночек, просто чтобы вы понимали, он э, растет да, внутри матери 9 месяцев, созревает плод только 9 месяцев, а говорить начинает нормально только через 2 года, нормально, ну так, в среднем я говорю. То есть понимаете? А мы хотим за один месяц, там, за два месяца, за три месяца изменить свою жизнь. Да невозможно. Можно за один-два месяца изменить свое сознание. Вот это возможно. Настроить свое сознание на успех. Это реально. Но потом необходимо выйти в мир и начать уже э, то, что вы имеете, эту базу, взаимодействовать с окружающим миром, правильных людей находить в пространстве своем. Правильно выстраивать отношения в семье, правильно выстраивать… Что такое правильно? Это значит, осознанно понимая, что вы хотите, и понимая, как вы хотите, чтобы во что это вылилось. Это осознанно. А, давайте так, я открою вам сразу самую главную фишку. Я просто ее спалю вам, чтобы вы вот, э, сразу включились в тему. Если вы не согласны, пишите мне, Саша, я не согласен. Вот мне, кстати, будет очень интересно, согласны вы с этим или нет. Вот прям сразу напишите мне, пожалуйста, здесь. Очень простая тема. Когда я занимался и искал ответы на свои вопросы, занимался с разными тренерами, там духовное было у меня, такое прошлое очень глубокое. Я там в ретритах сидел, медитировал, долго медитировал, там, часами медитировал сыроедил, год сыроедения у меня было, был. Разные практики пробовал, дыхательные практики, там, каких только я практик, там мантры пел, всё, что я только не делал. Я искал смысл жизни, искал отнош, ну, там, соотношения с Богом. Как можно эти отношения? Евгений пишет: уже согласен, я еще не сказал о чем. Молодец, Евгений, спасибо. <софреш> Наш человек. Но на самом деле я тоже так сказал, согласен. Так вот, я искал себя, я искал свой путь, я искал предназначение, искал где-то в прошлом, я думал, что мне было сверху предначертано, и я должен, я это чувствовал, я это чувствовал, что у меня великая жизнь, я знал, что я буду ну, очень известным, очень популярным, я сейчас до сих пор это знаю. Я думал, что мне куда-то надо погрузиться в прошлое и где-то там что-то найти. Осознать, и вот тогда у меня все в жизни получится. Я искал, я в районе 5 лет вот это все ковырял там, смотрел, ничего не наковырял, честно говоря. Ну, кроме того, что я осознал одну важную вещь. Познать себя невозможно. Вот так из прошлого невозможно. Можно себя только создать. И я помогаю великим людям создать себя. Может быть, я так высоко сейчас говорю о себе, что я вот, у меня там результаты. Я это говорю лишь о том, чтобы вам сказать, что все возможно. Я не из-за эго сейчас это говорю, а я говорю о том, что, ребят, есть система, на которую можно опираться. То есть, если вы искали выход из ситуации, она существует. И с каждым днем, с каждым там месяцем, с каждым годом я убеждаюсь в этом, что... Я убеждаюсь все больше и больше, что она работает. Что познать себя, вот так из прошлого найти невозможно. Себя можно только создать. И когда вы себя создадите, вы начинаете себя познавать. Вот эта система работает. Вот если вы с этим согласны, напишите мне, что согласны. Мне очень интересно. Так вот, э, ну согласны вы или нет. Так вот, э, важный момент, что энергия будущего это та энергия, это та необыкновенная энергия, божественная энергия, которая вас будет вдохновлять, которая вас будет наполнять, которая вас будет каждый день структурировать наш мир. Вот вообще, если мы посмотрим на наше пространство, на Россию там вообще просто на мир, он очень очень бессистемный, бессистемный только с тем связано с тем, что много всего. И я вам приводил пример школы своей, да, когда я учился в школе, в институте, когда я брал опыт там, родителей, брал опыт друзей, и все вот это я собрал, и не было системы. И вот это, это, когда нет системы, крайне сложно, практически невозможно достичь результатов, когда нет системы, практически невозможно. Если мы посмотрим на успешных людей, на людей, которые достигли в своей жизни результатов, это реально люди, я этого боялся раньше. Это люди-система. Это люди, у которых все расписано. Они четко знают, куда они поедут на следующий Новый год. Они понимают, как у них будет следующий год, как они будут проживать следующие 5 лет. Это люди, которые видят четко свою жизнь. Они знают, что через 5 лет у них сын поступает в Гарвард. Они знают, что через 10 лет он, допустим, ну, примерно, да, через 10 лет он будет делать то-то-то-то. То есть на пенсию они будут столько-то, на пенсию у них будет столько-то денег, они смогут позволить себе то-то, то-то, через год они инвестируют туда. То есть у них четко и понятно распланирована их жизнь.